здравствуйте приветствую вас на видеоканале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис Скачко. автор более тысячи опубликованных видео в интернете вы их совершенно бесплатно можете просматривать на моих видеоканалах и получать нужную для вас информацию это обучающие видео которые рассказывают что нужно делать как почему делать определенные действия чтобы вы жили лучше и дольше а сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться чтобы вылечиться и жить без болезней я бы сказал это видео для ленивых которые хотят прикладывая минимальные усилия получать максимальный результат почему Ну недавно в мои руки попал интересный натуральный препарат кто меня знает знает насколько я скептически отношусь к Каждой новой панацеи. Которая лечит всех. Всегда. И от всего. Особенно американского производства. Пусть простят меня разработчики препаратов в Америке. В данном случае я был приятно удивлен. Думаю, что имею на это право. Я в свое время был разработчиком нескольких серий фитопрепаратов системного действия. Под общим названием. Формула здоровья доктора Скачко. Но по независимым от меня причинам компании прекратили свое существование в данном случае этот препарат анализируя его химический состав он перед вами лев 8 легко прогнозировать как профилактическое так и лечебно-профилактическое и лечебное действие препарата и понимать какой ожидается окончательный результат и не просто так этот натуральный препарат находится именно в таком окружении ранее опубликованных мною книги брошюр когда более 10 лет назад я опубликовал такую простенькую брошюрку «Рак, профилактика, ранняя диагностика», я в ней систематизировал основные факторы риска, которые усиливают канцерогенез. И, иными словами, увеличивают количество образующихся в единицу времени онкоклеток. И повышают вероятность развития онкологии у конкретного человека. А также факторы риска, которые препятствуют этому. И когда я рассматривал состав препарата Лев 8 был приятно удивлен большинство пищевых ингредиентов которые могут помочь вашей иммунной системе справляться лучше с онкоклетками в нем есть и несущественно какой стадии онкологии вы находитесь говорят рак это приговор нет рак это предупреждение и неважно на какой стадии вы находитесь то ли у вас нулевая стадия онкологии вы такую классификацию не найдете это моя личная классификация иными словами у вас постоянно образуются онкоклетки и нормально работающая иммунная система которую вы а не мешаете б помогаете уничтожает эти онкоклетки в режиме реального времени каждые пять минут одна злокачественная опухоль каждый день три сотни злокачных опухолей у вас возможно есть латентная стадия рака. То есть, иными словами, ваша иммунная система когда-то пропустила злокачественную опухоль, и она развивается Но. до клинически значимого размера в несколько миллиметров, меньшего размера современные системы диагностики не определяют злокачественные опухоли, проходит 10-12 лет. Вы находитесь в опасной стадии, да, когда-то у вас, знаете, говорят, в самое неудобное время вам будет поставлен диагноз. Вопрос может заниматься профилактикой задолго до этого и с диагнозом не познакомиться. Конечно, хуже, если вы знаете уже об этом диагнозе на первой, второй, третьей, либо четвертой стадии рака, но у вас просто меньше времени на оказание специфической помощи своей иммунной системе. Один из вариантов, конечно, самый простой. Вот, но чем сложнее процесс, тем сложнее будет лечебная схема уже извините но чем более запущенная ситуация со здоровьем тем больше времени и больше усилий нужно прилагать для того чтобы ее раскрутить и это относится не только к системе питания где один из компонентов Л 8 это и образ жизни это и ваше мышление это комплекс в котором нужно понимать какие движения нужно совершать не случайно чуть выше на более верхней полке находится часть опубликованных мною книг относящихся к сахарному диабету да есть еще целая стопочка брошюр которые не поместились здесь и вы их не видите тут есть и брошюры по лечению сахарного диабета и простатита и обмена дистрофических заболеваний суставов и как пить воду и как правильно париться в бане много информации но по диабету очень важно диабет можно вылечить но диабет второго типа и лев 8 может помочь вам заниматься и профилактикой сахарного диабета и лечением сахарного диабета только в одном случае если у вас артериальное давление в пределах нормы без приема гипотензивных препаратов все-таки ускорение обменных процессов иными словами омоложение вашего организма ваш организм должен выдержать если при ускорении обменных процессов организм не может обеспечить обменные процессы на нормальном артериальном давлении. Идет повышение, то понятно, что ваша сердечно-сосудистая система скомпрометирована, и эту скорость движения она просто может не выдержать. Иными словами, у вас появляется вероятность развития инфаркта, инсульта либо острой сердечной недостаточности. Шалить нельзя, но в случае, если артериальное давление у вас в норме, вы можете ускорять обменные процессы и заниматься системным омоложением своего организма. Особенно было бы здорово. Это был бы более безопасным и более правильным процессом. Если бы вы еще занялись работой своей печени. И рядом с "Лев" Две моих, пожалуй, на сегодняшний момент самые любимые книги. Это что делать, если у вас есть печень. И что делать, если у вас есть печень и почки. Более расширенное издание. Просто ваш образ жизни определяет и другие особенности и нужно менять не только скорость обмена веществ но и систему питания режим рацион питания вносить какие-то коррективы в ваш образ жизни ну, чтобы вы жили лучше и дольше поэтому разносторонние действия да можно использовать в разных случаях этот препарат и лечение гриппа можно проводить где-то там у меня эта книжка есть и других заболеваний нужно просто правильно использовать нужные средства а один из активных элементов перед вами как его получить Да очень просто у меня к вам есть простое предложение если кто-то посоветовал вам посмотреть это мое видео обратитесь к нему думаю что он сможет вам помочь легко и просто получить этот натуральный фитопрепарат себе почтовой посылкой если же вы сами нашли это видео тут еще проще в комментарии в моем первом комментарии под этим видео есть ссылочка перейдя по которой вы попадете на сайт компании-производителя как рекомендующего вы увидите там фамилию Скачко и сможете легко зарегистрироваться в компании и получить препарат прямо от производителя себе в квартиру по почте Это обезопасит вас от подделок и вы будете уверены в том что вы применяете именно тот препарат натуральный который вы хотите применять а он позволит вам получить и эти эффекты и другие эффекты но на самом деле если посчитать что от онкологии умирает примерно 15 20 процентов людей при сахарном диабете легко развивается атеросклероз. А это еще 50-60 процентов возможностей легко и просто умереть. Ну, процентов 70-80 рисков можно устранить либо уменьшить. Применяя всего один препарат. В той схеме которая вам нужна. Поэтому решение принимаете вы. А свое предложение я вам сделал. Конечно в новых видео я буду более подробно рассказывать и как лечить сахарный диабет и как лечить онкологию и как лечить другие заболевания используя разные лечебные средства вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на, ви на это видео можете поставить на это видео лайк можете написать что-то в комментариях а я подумаю как еще Лучше написать новые видео, относящиеся к теме здоровья и активного долголетия, и опубликовать на своих каналах. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко, Школа доктора Скачко, а также Школа доктора Скачко в Инстаграм.